Когда мне заехать? В смысле, когда ты будешь готова? Я через час, а Витя через полчаса. Какой Витя? О, муж. А почему ты мне не сказала, что у тебя есть муж? Ну я и мужу не сказала, что у меня есть ты. Значит, ты мне изменяла. Нет. А муж? Ну это же муж.